Итак, я открутил заднюю панель. Что делать, если у вас здесь вот такой винтик тройной, тройная звездочка, а у вас нету, допустим, такой отвертки и мало что сюда может подойти? Вот у меня, допустим, тоже нет. Взял длинный шуруп. Сначала подготовил почву болгарочкой. Трех, с трех сторон чик-чик сделал пропилы, а потом немножко дотянул напильничком и все. Получился почти ключик. Ну, во всяком случае, он зашел и открутил. Здесь снизу такие, как защелки, нужно отцепить. Потом защелочка вот тут еще сверху. Тоже отцепляете. Провод значит он тут протягивается провод вот здесь защелку отводим убираем и появляется вон та защелочка которую тоже нужно потянуть и тогда вот так вот поддеть и поддеть. Все. значит она тут кнопочка западает где-то там цепляется не пойму за что Ну назад если ее с этой стороны с этой стороны не за что зацепить. а тут она как-то за... за западает а. скорее всего она отломалась то есть вот эта штука э, была цельная значит смотрите Суть в чем, что вот этот фиолетовый пластик, он продолжался туда язычок фиолетовый язычок, который нажимал на вот эту кнопку, он туда уходил. И тот язычок отломался, и теперь кнопка то ходит вот так, а тот язычок стоит на месте. Поэтому откручиваем и смотрим, что мы можем сделать. Нужно, короче, вот отремонтировать эту пластиковую деталь как-то укрепить ее металлом, чтобы от постоянного нажимания она просто тупо сломалась. Ну, здесь обыкновенная звездочка четырехгранная. Откручиваем. И сейчас покажу. Скорее всего, этот язычок отломался просто, который туда должен передавать нагрузку. Сейчас покажу. Вот так вот. снимаем снимаем на кружку вытащил и вот этот язычок видите он отломался он там значит пружинку тоже снимаем вот кнопочка и вот язычок который был кто-то с пристрастием нажимал, а он не очень крепкий. И вот сейчас нужно как-то припаять, приклеить, припаять вот этот. Ну, в общем, это вся поломка. Как этот вопрос решить? Укрепить металлической проволкой? впаять туда еще и проволоку как-то скобку, проволоку, потому что я сейчас приплавлю его выжигателем, или сначала приклею, потом приплавлю, но уже если оно отломалось, то нужно укрепить. Чтобы держалось, нужно укрепить. Сейчас буду укреплять. Ну а ремонтировать такие детали я это делаю выжигателем обыкновенным детским. Ему уже лет 40, наверное. Просто подвожу и подпаиваю. Темно сверху просто подпаять недостаточно. Нужно подпаивать туда аж в середину проплавляю все полностью. потом это проплавленное закрываю. потом сейчас возьму дополнительно какой-то пластик где-нибудь чего-нибудь валяющегося. похожий не по цвету, а по структуре. он такой достаточно не, не жесткий. И, и наплавлю здесь больше побольше пластика, сюда вот это трогать нельзя, сюда пружинка идет. А все вот это пустое место можно заплавить. Ну и плюс, и плюс. так ну что, я взял. Мне показалось похожий, похожий пластик вот с такой крышки. Обыкновенно от баллончика с краски. И я потихонечку туда наплавляю. Друг с другом сплавляю. Сначала Проплавляю туда поглубно, потом заплавляю сверху и заливаю этим пластиком. Он как-то так сильно плавится, он приплавляется. И сверхом прямо будет массой держать. Вот так вот он как-то хорошо друг вдруг приплавляется. Вот такой бульбой будет здесь. массой будет лучше держать, чем без него. Вот как-то так. Мне так кажется. А потом еще тут проволочку вплавлю. Нагрею проволочку и прямо ее вплавлю, чтобы она еще и жесткость проволочка держала. С одной стороны, сейчас она тут ага. потом переверну. Это же сделаю с этой стороны. и уже теперь и так буду укреплять полностью со всех сторон вот таким инструментом ну это единственный вариант потому что такую запчасть найти нереально просто нереально ну для начала я покажу что я отказался от этого пластика потому что он как-то слишком быстро плавится и слишком хорошо это утюг там будет, может быть горячая и он начнет расплавляться поэтому я взял э, пластик от э, лампочки она светодиодная но все равно э, бывает так что она нагревается достаточно крепко э, во всяком случае она не должна накаливаться потому что на, ручка э, э, э, утюга тоже ж не так сильно нагревается, потому что ее руками держит. И вот с нее я брал, срезал такую стружку и наплавлял. Наплавлял побольше. Нужно смотреть, чтобы форма вот этого отверстия не деформировалась, а она деформируется. Поэтому обратите на это внимание, когда будете приплавлять, Постоянно поправляйте его, чтобы все-таки сюда пружинка входила. Это первое. Ну и я тут, видите, наплавил так, чтобы сверху немножко держало. Ну, по всем, по всем сторонам. Ну, в общем-то, уже стало крепко. Будет, я думаю, держать. Ну, вот такой ремонт. Повторяйте. Ну, потому что найти вот такую деталь, вряд ли это возможно для какого-то утюга. Ставлю, собираю в обратные. Я уже пробовал, но подходит. Тут главное ничего не увеличивать, потому что э, чтобы туда в пазик заходило. Ну а так, если хотите, решил я не, э, с использованием вот этого пластика решил уже металлом не, не укреплять, а обычно я какую-нибудь скрепочку, э, скобочку вплавляю для того, чтобы еще немножко более крепко было. Но ну, мне кажется и так крепко. Увидимся на канале. Мира вам и добра, но мира больше вам желаю.